Вечер, обещанный эфир, ваши вопросы и мои ответы как психолога, психотерапевта, коуча, лайф-коуча. Сегодня я в эфире, как и обещала. Итак, у нас есть уже множество вопросов, которые я получила через анкеты. И у вас тоже будет возможность задать вопросы в прямом эфире и записать их. В Инстаграме, это в шапке профиля, есть формочка, где вы можете записать свои вопросы. Если есть такие вопросы, на которые требуется ответ лично, значит лично отвечу. Но если можно обобщить и дать это в общую массу, то есть чтобы людям всем было полезно, конечно же я буду не называть ваши имена правильные, возраст, ваш фамилии, буду что-то менять. Ну, так, так, такое правило существует в психотерапии, в медицине. Поэтому у нас сегодня вопросы и ответы по всем стратегиям, которые у вас есть. Стратегия во всех ваших сферах, в отношениях, в здоровье и, естественно, в вашем бизнесе, в вашей самореализации, потому что без денег мы никуда. Будут, конечно же, какие-то практики в эфире на примере тех, вопросов, которые будут. Поэтому настройтесь, пожалуйста, будьте активны, вы будете активны, будете отвечать, будете писать какие-то комментарии. Комментарии, естественно, у меня будет больше больше будет энергии, желания, будет обратная связь, то есть я могу вам быть больше полезна. Итак, начну с вопросов по отношениям. Пишет 42 года девушка, женщина. Отношения никогда меня не, у меня не складывались, я всегда выбирала не тех мужчин, бросалась в крайности, из боязни одиночества. Хорошо, что у меня есть дочь, ей катастрофически не хватает моего внимания, значит, проблема во мне, и что с этим делать, не знаю. Здесь не стоит четкий вопрос, а чего же вы хотите? Я буду предполагать, что, так как это была тема, связанная отнош... с отношениями, то... Это Елена не успела или не довела до завершения свой месседж и не спросила, я хочу быть счастливой вдвоем. Предположу. Итак, в самом уже вопросе есть ответы. Отношения у меня никогда не складывались. Она тут же отвечает, я выбирала всегда не тех мужчин, бросалась в крайности из боязни, и причину указывает более детально, из одиночества. И тут же напишет через э, с многоточие, хорошо, что у меня есть дочь, и ей катастрофически не хватает моего внимания. То есть смотрите, что получается. Уже в этом э, посыле, в этом вопросе Елена, э, вместо того, чтобы строить отношения, искать причины в себе, как она пишет, убирать какие-то блоки, страхи, учиться коммуницировать. Узнавать психологию мужчин, разбираться с этими проблемами своими внутри себя, с какими-то программами, детскими установками и так далее. Она осознает, что не складывались отношения из-за того, что она выбирала не тех мужчин. Вот вам, пожалуйста, уже ответ на вопрос, значит, начни выбирать тех мужчин. Пройди какой-то курс, пройди какой-то... Сейчас, слава богу, много такого. У меня есть записанный курс, кстати, как выбирать... Мужчин, чтобы не было потом больно за бесцельно прожитые годы. Кстати, для мужчин тоже есть, как выбирать свою женщину, чтобы потом не было больно от того, что она тебе мозг выносит. Сегодня, буквально пару дней назад была консультация, и человек прожили уже не, сколько там, около 10 лет вместе, и вот уже два года они друг друга выносят, он страдает от того, что он не может развестись, есть вина за ребенка. Который, который не его, кстати, а ее, но он ей стал, ему стал, этому ребенку, как, как родной отец. И она его манипулирует тем ребенком. В итоге люди, в общем, живут как живут. То есть и мужчины, и у женщин есть такие глюки, у нас у всех они есть. Их нужно по ходу своей жизни убирать и понимать, чего я хочу, чего хочет другой человек. Так вот, отвечая... Елена, уже она себе сама ответила, что бросает краности крайности из одиночества. И вот это одиночество, вместо того, чтобы выбирать, учиться дальше, выбирать того мужчину, который ей подходит, которому она составит счастье, она пишет хорошо, что у меня есть дочь. То есть, понимаете, смотрите, что получается. Она компенсирует недостаток свой внутри ее. Она даже это пишет, семантическое ядро. Она им светит просто. Она компенсирует это тем, что у нее есть дочь. И она задает, дает ей внимание, проблема во мне, не знаю, что с этим делать. Вот уже ответила я, что с этим делать. Учиться выбирать того мужчину, который тебя устраивает, разбираться с собой, и девочке своей, дочери своей, пример давать. Потому что по ДНК, мои хорошие, вы передаете я, любой из нас, передаем то, что есть у нас. Осознаем мы это или не осознаем, неважно. Дальше, следующий вопрос. Так, Ольга, 47 лет, страдаю бессонницей с 17 лет. В данный момент подключился СБН синдром беспокойных ног апатичное состояние и мне и много фобий то есть человек знает что у нее есть знает какие диагнозы боясь высоты, воды, темноты не могу качественно жить, работать абсолютно нет сил, чувствую себя как инвалид прошу мне помочь благодарю вот смотрите человек осознает опять же есть люди которые не осознают, а здесь уже умнички такие, они уже пишут и прям вот рассказывают вот, вот доктору рассказывают уже только, даже диагноз ставят, понимаете, остается только делать. Так вот, смотрите, страдает бессонница 17 лет. Значит, если человек понимает, что у него есть бессонница, и она, эта бессонница, 17 лет, то давным-давно, уже 30 лет, как она знает про эту бессонницу, Ей можно было бы с ней поработать, найти причину. Что значит «найти причину»? Первое. Находим причину, что является движущим фактором, что беспокоит. Убираем. А дальше в это тело, ваше тело, наше тело, да, мы закладываем то, что хотим мы. Для этого есть э, самогипноз, для этого есть масса других э, вещей, которые помогает справиться с бессонницей. Потому что так называемый буйный мозг, он слишком много думает, он слишком много хочет, он хватается за какие-то импульсы, ловит их в хаосе, и этот страх не перестает быть. Поэтому люди сидят на лекарствах, вместо того, чтобы найти причину и поработать через самогипноз. Найти такие способы, сегодня они есть. У меня этот материал тоже есть. То есть кому это интересно, Пишите, обращайтесь. Так вот, дальше. Синдром беспокойных ног. То есть ей поставили уже такой диагноз синдром беспокойных ног. Смотрите, все диагнозы, которые нам пишут, и мы с этим соглашаемся, это уже нами руководит. Поэтому на уровне идентичности вот той, вот я больной человек, если я больной и еще перечисляю кучу диагнозов, я уже себе подписываю приговор на всю жизнь. Вместо этого нужно задать себе вопрос. А чего я хочу? А что я для этого делаю? А что я для этого делаю? А что я для этого делаю? Хорошо, я сделала вот это, вот это, вот это. Не помогло. А что еще? Вместо того, чтобы действовать, искать другие варианты, мы ищем лекарства, усиливаем эти лекарства. А зачем трудиться? Зачем искать? Что можно делать еще? а зачем платить там, не знаю психологу психотерапевту какой-то курс покупать проще пойти купить лекарства я когда работала со своими мигрением своей головной болью мне когда-то давно сказала моя коллега невропатолог просто когда ты видишь предвестники а это были вот такие мушки перед глазами сужение полей зрения просто сразу выпивай не жди пока раскачается мигрень выпивай там слишком ну выпивай тот посмотрите который тебе помогает я это делала. Но потом мне это надоело. Я узнала, что есть способы, которые уберут у меня эти причины. И я работала, работала. А теперь смотрите. Вот сейчас вам дам вот такую практику. У кого такое есть, что, например, болит голова? Хотите практику такую? Простую практику, пока на том этапе, на который я могу вам ее дать. Понимаете, болит голова? Что вы делаете? Смотрите, у нас в нервной системе есть, уже заложены э, механизмы саморегуляции. И высшая нервная деятельность говорит о том, что человек может с фокусом своего внимания, с помощью ретикулярной информации сделать, допустим, обезболивание. Кому это интересно? Напишите. Если интересно, сейчас, сделаем сейчас такую практику. Если вы все здоровы, значит, двигаемся дальше. В Инстаграме тоже, пожалуйста, пишите, я буду видеть, что вам это интересно. Итак, двигаемся дальше. Просто раз нету такой, такой заинтересованности, то я не буду давать эту практику. Если есть заинтересованные, то отвечу. Так вот, фокусом внимания вы вылавливаете боль, фокусируетесь на этой боли, представляете, что вы эта боль, да-да-да-да-да, и спрашиваете у себя, а чего на самом деле я хочу? Уважаемый мой бессознательно, И спокойно, расслабленно. Слушайте какую-то музычку, какую-то медитацию, без слов. И вы знаете, вам пойдет ответ. Ну, например, тебе нужно больше отдыхать. Или, допустим, головная боль. Это говорит о том, что вы слишком много думаете, не додумываете, не заканчиваете свой гештальт. Вот думайте, думайте, думайте, думайте, думайте, и нет завершения этой думки. Что мысль, мысль жвачка, она просто взрывает мозг. Это один момент. Дальше. Она пишет «апатичное состояние». То есть понятное дело, что когда у человека синдром беспокойных ног, много фобий, боясь высоты, воды, темноты, Плюс ко всему, это Ольга, я меняю название, имена, меняю немножко возраст, чтобы вы не думали, что я кого-то тут выдаю. Нет, у многих просто это есть, вы тот себя поймает. Значит, это Ольга со своими фобиями, носится как дурный зуркал, как кажут на Украине, она знает про эти диагнозы, она ищет, она ищет защиту, спрятаться как бы за этими диагнозами и ничего другого не делать. Тем более, что у нее был неудачный брак, где за многие годы совместной жизни она старалась для мужа, в итоге закончилась ничем. На выходе у них даже после развода они живут в общей квартире и не могут разъехаться и так далее. Ну, то есть там трудом веселка как называется. Да? Так вот, не могу качественно жить, работать, абсолютно нет сил, чувствую себя как инвалид. Вот смотрите, уже сейчас она говорит, чувствую себя как инвалид. То есть она уже обозначила себе роль. Идентичность, кто я, инвалид. Значит, я уже выше перечисленные вот эти качества, вот эти симптомы. Она уже их и не сдвинет с места. Потому что здесь нужна какая-то серьезная последовательная работа. С чего бы здесь я рекомендовала ей начинать? Первое, внимание в мозг загрузить в хорошем смысле этого слова множество желаний, написать их в настоящем времени, запустить эндорфины, тестостероны, дофамины, короче говоря, женские, мужские гормоны начнут вырабатываться, начнется движение, начнут нейромедиаторы выделять вот это движение энергии внутри, потому что мозг будет продуцировать необходимые вещества биохимические. Для этого нужно просто сесть и написать, вот это 300-500 желаний правильной формы в настоящее время, как я с вами делюсь, часто об этом говорю. Все, вы находитесь в состоянии кайфа, вы представляете себе это, вы запускаете процесс, процесс думания. С помощью трансмедитации вы ищете вариант, а как еще, как еще, потому что у вас будут поставлены цели, у многих нет целей, живем по как белка в колесе, живем сегодня на завтра, у кого-то есть пенсия, хорошо, у кого-то пенсии нет, тот страдает, а что же делать? Виснут, ну это если вот люди зрелого возраста, виснут на своих детях. Если детей нет, и внуков нет, и ни не на кого повиснуть, и ничего не заработано в процессе жизни, что принесет, ну, какой-то нас на старости, что ли, да, доход, люди находятся в жутком состоянии стресса, и в итоге круг замкнулся, и все. И, и вот вам инвалид. Поэтому первое много хотеть. Человек перестает хотеть, он мертвый. Дальше действовать, делать то, что вы раньше не делали. Договариваться с тобой. Ножки мои дорогие, вы же знаете, как я этого хочу. «Пожалуйста, мои хорошие, я чуть-чуть». Потому что если самосаботаж, если там сильно все заскорзло, значит, нужно постепенно и договариваться с собой, со своим телом, со своими ножками. «Я боюсь нового делать, я привыкла вот только так делать». «А я попробую, а я чуть-чуть». Можно? Я вот... То есть вы с собой договариваетесь, потому что бессознательно, которое вас блокирует, одна часть ваша хочет, другая не пускает, это, так это и есть внутренний конфликт. Одна ваша часть хочет, Обращается к психологу, психотерапевту, пишет вот так вот вот запросы, как вы сейчас пишете, да? По жизни вы хотите, даже, даже обращаетесь, но делать вы ничего не хотите. Поэтому что можно э, порекомендовать? Много хотеть, много желаний должно быть. Есть конкретная цель размотать, какая самая главная для вас, начинать первые делать действия и говорить: я так этого хочу, я же буду счастлива, мне же так будет классно, когда я вот это получу. Прям, прям вот кайфуете от того, как будто вы это имеете. И вы начинаете шаг за шагом делать. Ну, например, надо выработать привычку, там, не знаю, ходить там в э, спортзал, ходить, э, нарабатывать там мышцы ног, мышцы там какие-то еще, ну, в общем, у каждого своя привычка. Я вот только зайду. Вот я сегодня куплю новые тапочки там спортивные, потом я куплю курточку, и вот давай, я пока, давай пока сходим. То есть вы с собой договариваетесь, как с маленьким ребенком. Вы с собой, со своим бессознательным договариваетесь, как с маленьким ребенком. Потому что бессознательно все равно, чего мы там хотим. И если там уже вот так вот много-много-много всего нависло, за старого, за скорузлого, непроработанного, все равно без вас самих никто вам не сделает ничего, понимаете? И вы потихонечку-потихонечку начинаете делать. Потом получаете, отмечаете галочкой первый результат, говорите, ура, ура, ура, ура, спасибо тебе большое, спасибо тебе большое. И тогда ваше тело говорит, и ангелы ваши, которые сидят с вами, говорят. Ух ты, тебе нравится? Так, так я тебе еще дам. Потому что, знаете, если с точки зрения науки, то бессознательно это, – это маленький ребенок. Это, я же говорю, ему все равно, чего мы хотим. Туда просто накидали столько всего, что оно, мозг хочет, он хочет, там, не знаю, там миллион долларов. А тело говорит, ну нет у, у какие? нет, у меня никаких ресурсов для того, чтобы иметь ну, мечтать, промечтывать и что. А мне нужно потихоньку, потихоньку, вот сначала 1000 долларов, там 2005, там 20, там и так далее. То есть и грамотно с собой походить, Потому что когда... Вы вот так поступаете, находите, складываете такое количество геной картошки в своем, в своем мешке и на себе тащите. Ой, ну это сложно, конечно. Поэтому постепенно, что она по кусочкам. Так, что у нас пишет? Как убрать раздражение на грязь, на грязь. Вас беспорядок вокруг? Я вас очень хорошо понимаю, Виктория. Я с этим тоже работаю. Итак, что я делаю? Первое. Если в моих силах что-то убрать, я это убираю. Например, на улице я вижу мусор, я вижу грязь, я просто беру что-то в пакетик, что-то складываю, если это на улице. Если это в доме, значит, я просто убираю, если в своем доме, если это в чужом доме. Когда-то у меня был такой опыт, я любительница тоже так вот чистить, все убирать такая вот, и помню, приезжаю там к сестре или там к маме, мама покойная, сейчас уже умерла недавно, и такая там, иду на кухню, что-то мою посуду, ну, вот беру там, чищу. Ну, своего же дома не видишь, что там дома у тебя там может быть? А чужой ты видишь? Я же такая, мне так нравится, ты же видишь чужой в своем глазу, как говорится, да, не видишь там, а в чужом соломинку, да? Я помню, так же жди типа, по добру, так стараюсь, а потом смотрю, невестка обиделась, ну, вижу, что так надуло чуть-чуть, я такая думаю, о, стоп, стоп, стоп. Поэтому как, как убрать раздражение? То, что вы можете сделать, делайте, то, что не можете, просто применяйте. Принимайте, и все. Вот сейчас я нахожусь в Египте. Здесь, город, здесь страна очень экологически чистая, красивая, хороший воздух. Здесь есть места, где ну, удивительные, удивительные просто места, исторические, здесь сила большая и так далее. Но есть столько грязи, что это просто кошмар. И поэтому я для себя ищу места, которые мне нравятся, где я живу. Сейчас я живу на Интерконтинентале, здесь меньше мусора, хотя район строится, но здесь намного меньше мусора. Ну вот выбираю так. Но если я иду, вижу мусор, я могу подобрать немножко и выкинуть его в мусор, я такая довольная. Ну, вот как-то так. Это то, что я могу вам сказать прямо в прямом эфире. Но есть патологическое раздражение на грязь. Если у меня была женщина, молодая женщина, сама из Питера, в Финляндии жила. У нее просто патология была. Она бесконечно мыла что-то там. Это фобия. И с этим нужно работать по-другому. А если просто раздражение на грязь, то что-то вы можете делать сами, а что-то просто отпускаете. Ну вот нравится тебе, живи в этой. То есть можешь, нравится тебе, значит ты уходишь в другое место. Что-то от тебя зависит делаешь. Темп жизни не позволяет расслабиться. Нет. На самом деле мы сами задаем темп. Человек — это личность, это Богом нам, данные нам возможности. И если вы Говорите, что вас темп жизни вам не позволяет расслабиться. Это вы подвержены вот этому влиянию из Просто скажите, что вы хотите? Вы этот темп можете замедлить. Например, есть такая, такая заезженная фраза. «Живи в моменте». Вот так красиво рассуждают. Духовный рост. У человека там такой он духовный, религиозный. Вы прям... Они там. Есть у меня знакомая, которая очень сильно верит э, прям вот прям там, значит, в Бога, и она фразами этими бросается, этими из Библии и так далее. Она пытается кому-то наступить, научить, заставить там и так далее. А при этом, а это говорит о том, что она не по-божьему живет, наоборот. То же самое духовный человек, он любит улюбить себя прежде всего, уважает себя. Вот так, как он относится к другим, вот так вот он относится к себе. Он проецирует вот это состояние внутри уважения к себе. Этот уровень его духовности так называемой, это как он относится к другим людям. Но часто бывает, что люди настолько много проходят по жизни боли, что чтобы подняться на тот уровень состояния, чтобы ощущать вот такую вот, ну не знаю, спокойную, безнадежную уверенность и взгляд на жизнь, это удается только единицам. Как у Кастанеды Есть четыре типа саморазвития. Я сейчас не буду перечислять это. Первые книги по Кастанеды почитайте, кто захочет. захочет, захочет. Так вот, четвертый, четвертая степень. Когда человек понимает уже, зачем он живет и чего он хочет, так, как правило, уже некогда жить. Поэтому это дано святым каким-то людям. Ну, мы сейчас должны понимать с вами, что мы обычные люди и должны стремиться к тому, чтобы зло закончилось вот какое-то на нас. И тогда это называется духовно. Но если тебе больно, и ты пытаешься вылететь эту боль на других, это защита. Значит, ты еще не проработал свою духовность. А если говорить про практику про здесь и сейчас, то я вам дам сейчас такую простую практику, которая для меня, я сама себе напоминаю себе про нее и делаю. Вот давайте сделаем такой, такую, такой эксперимент. Вот прямо сейчас воспитание мешает, идет с детства. Вот так кто вам мешает себя поработать по-другому? Идите, учитесь, проходите к тренинги, книжки, прокачивайтесь, убирайте. Это все от нас самих зависит. Окружение, конечно. Значит, нас формирует окружение, совершенно верно. Мы влияем на окружение, нас окружение влияет, однозначно. А теперь я делаю практику, сейчас вот вам поработаем с вами с практикой про жизнь и сейчас. Кто хочет сейчас получить уникальную практику, получаю удовольствие здесь и сейчас. Будь здесь и сейчас. Кому это интересно, поставьте плюсики. Я сейчас об этом говорю, у меня уже... Знаете как, у меня уже мороз по коже, потому что я знаю, какая она класснючая. Я сама себя так вот иногда за уши дергаю и напоминаю себе, что я знаю эту практику, но не всегда ее делаю. Итак, практика «Живи в моменте», здесь и сейчас. Кому интересно, пишите плюсик чё. Итак, смотрите, наш мозг, наше сознание, другими словами, удерживает информацию 5%. Наши бессознательные, наше тело, память тело, мышечная память, импринты, которые заложены, это 95. И это все энергия. Если вы смотрите, мы в одно ухо, нам влетает, другое вылетает. Мы не можем много удержать. Поэтому одна часть хочет, другая не пускает. Вот часто, вот часто я читала вопросы людей. Поэтому тело не пускает. Но опять же, если мы говорим, что сознание – это всадник, а тело – это лошадь, то все равно всадник управляет лошадью. Потому что бессознательно это маленький ребенок. С ним нужно по-разному и в повседневной жизни применять разного рода методы, техники для того, чтобы сейчас замечать хамство. Замечать хамство сложно хочу. Хорошо, я вам отвечу позже. Сейчас после этого дам практику. Как не замечать хамство? Хорошо. Пропускать его. Угу. Итак, ну, когда мы находимся в состоянии таком нервозном, и вы знаете прекрасно, что нам нужно спокойствие, расслабленность, ресурсность, состояние потока и так далее. Ну, классное состояние, да? А Ты постоянно должен делать какие-то задачи. Дети, хлопоты, работа, суета, окружение, темп, который вы говорите, Виктория, да? А тебе надо состояние кайфовости, безматежности, ресурсности, уверенности, легкости, мягкости. Ну как? Вот, вот прям вот так вот. Есть такая практика. Смотрите, вот вы когда чистите зубы утром, вы о чем думаете? Вот вспомните, о чем вы думаете, когда чистите утром зубы? О чем угодно. Только не о том. Кто эту пасту зубную, например, сделал? Кто эту зубную щетку придумал? О том, что ваши зубы это ваши зубы. Вы благодарны за тот момент, что у вас есть зубы, у кого-то зубов нет, у кого-то проблемы с этим большие. Вы благодарны зубной щетке, зубной пасте. Вот вам момент. Вы пока умываетесь, вы о чем думаете? как бы быстренько умыться и дальше помчаться, делать какие-то повседневные заботы. А когда вы умываетесь, водичка, которая течет вам на руки, когда вы ее мягко прикладываете своему лицу и думаете только о том, как поблагодарить водичку и как свое лицо мягко, кайф, кайфище такой поймать, вы на это потратите, минуту, но вы в моменте, понимаете, вы уже поймали ту, ту, ту тему, ту, ту благость момента, здесь и сейчас, а когда вы кушаете, вы о чем думаете, как вы сидите, где вы сидите, как вы живете? вы же большинство, я, я такая, вы думаете, я другая, я вот благодаря вам себя учу, я могу на ходу покушать, попить кофе. Хотя я люблю красивые чашки, глядя на море, на цветы, расслабиться, получить... Вот этот момент я ловлю. Но часто бывает, что я так не делаю. Вот благодаря вам я себе напоминаю. А когда вы принимаете душ, вы о чем думаете? О той воде, которая идет, и вы трансуете под эту воду. Вы Представляете, как она, вас, как она вас очищает, как она дает вам силы, энергию, как смывает снаружи и внутри отработанное. М? Вряд ли. Поставляете лицо под струи душа, который сделал там, позавчера пришел и сделал мастер, наконец-то у вас работает хорошо эта это лейка. Мысленно послали ему благодарность. Mm -mm. Вода, она есть у вас сейчас, у кого-то нет. И вы знаете, когда как плохо, когда ее нет. Вот вам техника здесь и сейчас. Mm -hmm. Конечно, когда вы смотрите на часы и знаете, что вам ну, немножко надо подбежать, потому что самолет вас ждать не будет. Тут уже, здесь и сейчас не проходит. Тут вы включаете все механизмы, мчитесь. А мы по жизни, как пишет Виктория. В таком темпе. Так это вами управляет пространство, мир, другие люди. Не вы. А жизнь как раз вот в этом моменте. Многие люди уезжают в разные глухие места, там, где спокойная, размеренная жизнь. Кто-то Таиланд, кто-то на Бали, кто-то на Гоа, кто-то какие-то шиншиглы куда-то подальше, чтобы этот кайф ощутить. А потом возвращаются в обычную жизнь. Они уже там ресурс взяли, они уже умеют потом медитировать, восстанавливать поток, этот вот темп, да? А многие ну, отдохнули, и все. И дальше продолжают вот в таком же темпе жить. А жизнь-то мимо проходит. Кому была полезна эта практика, универсальная практика, на момент здесь и сейчас? Поставьте, пожалуйста, плюс. Или благодарю. Помните, люди благодарные – это богатые люди. Они благо дают другим, им благо приходит тоже. Те, кто просто потребляют, ну, эти люди, как правило, к сожалению, остаются там, где не остаются. Это правило, я знаю, это, это называется э, баланс. Взяла да. Так, вы спрашиваете, как не замечать хамство «сложно хочу». Ну, есть такое понятие, как психологическое кидо. Вы можете ответить хамство на хамство. Во-вторых, человек, который хамит, грубит, говорит какие-то больности больно их, колкости, он уже светит тем, что он не признан. Люди, даже насильников, которые насилуют, их тоже можно остановить. Потому что это люди, которые социальные, социопаты, которым, которых не признает кто-то там когда-то унизил, не дали им признания, не дали им любовь, и эти люди вот даже на такое выходят. Поэтому хамство – это люди защищаются от чего-то. Это одна часть. И вторая часть – это когда э, вы можете просто-напросто подняться выше над собой, увидеть в нем мальчика или девочку, просто мысленно его ну, не знаю, полюбить, простить, что ли, и стараться уйти. Потому что вовлекаться в любой, э, в любой диалог на уровне «ты меня, и тебя», значит опускаться до уровня этого человека. Не всегда это удается выйти красиво, потому что каждый старается друг, друг перед другом выпидриться, я все-таки лучше. Но тот, кто умнее, тот, кто мудрее, он соглашается и уходит. Поэтому хамство сложно не замечать, менять окружение, вы уже сказали. Но если люди хамят, еще раз повторяю, это признак того, что люди защищаются. Они в каждом виде то, что у них, у них, у них сидит где-то глубоко глубокой Когда-то их обидели, им пришлось защищаться. И теперь они по жизни несут эту стратегию поведения. Так. Спасибо большое. Спасибо вам большое за обратную связь. Юморю не всегда помогают. Конечно, потому что э, ваша задача Смотреть по ситуации. Иногда юморить, иногда нужно три раза: короткий вдох и три выдоха. А потом, смотрите, какая штука. Если у вас даю еще одну практику, если у вас не хватает ресурсов, что делать? Вы берете, пока вдыхаете, выдыхаете, вы берете фокус внимания, силу из земли. Ну то есть сила, земля это то, что дает нам на уровне действий. Если не приходит вариант, что нужно делать, вы становитесь сильнее и больше. Да? Ну, потому что это подросток, которого обидели, которому не дали там, не знаю, любви, признания, подростку пришлось очень много добиваться, и он по жизни остал, остался. Есть, вообще Есть дети, подростки, юноши и взрослые. Я отдельно буду давать на другом вебинаре, сейчас не об этом. Так вот, Взрослый человек это логик, и в нем же есть и дитей, и подросток, он добивается, достигает через там обязательно это есть у каждого человека. Но есть на чем-то одном, мы залипаем. Или мы дети безответственны, думаем, что за нас все сделают. И в этом, кстати, наша вина родителей, которые приучают детей к, беспомощи, к выученной беспомощности. я думаю, Виктория, вы знаете, что это такое. Вы, как психолог, по-моему, вы психолог тоже, да? Так вот выучена беспомощность. Есть дети, юноши, подростки, юноши и взрослые. Юноши это те, которые много читают, много знают, но как бы в жизни они особо ничего не делают, потому что они очень умные и, как правило, это люди ничего не достигают. Но они очень знают много, но ничего не делают. Подростки они больше достигают, они идут, они вопреки всему идут, и есть взрослый человек логически мыслящий, понимающий, а что будет когда я вот это сделаю, а что будет когда вот я когда это не сделаю, а сколько мне нужно иметь вот, ресурсов сегодня и каких что получать там 10 тысяч долларов если говорить про деньги а что я что я получу когда сейчас я ну, вот пришла ко мне девочка новенькая в, в бизнес на путешествиях и вот она говорит я хочу получать миллион долларов хорошо начали разбираться сколько ты хочешь за сколько ты хочешь времени получать а что ты уже сейчас умеешь а какие у тебя есть ресурсы и начали вот это вот, десегментировать это ее цель. Ну и пришлось планочку снизить и, и сказать, вот начни вот с этого, с этого, с этого. Так вот, э, вот это умение как бы мечтать, это из разряда детства, и у нас должно это быть. Умение достигать, это из разряда подростка. Умение логически раскладывать цепочку и понимать, а что будет когда, это из разряда взрослого человека. Поэтому м -м, не всегда получается, я согласна с вами, и, не знаю, если я ответила на вопрос, ответила, если нет, задача еще. Поэтому хамство это признак того, что человек не получил то, чего он хочет, он не берет ответственность за себя, не развивается, не контролирует свои мысли и так далее. Ему нужно просто выливать на других людей, и так он самоутверждается. Но, опять же, он тоже переживает, потому что он понимает, что обратная связь как бы тоже вернется в избалованные дети э, так себя ведут на работе. И на работе, и дома, и по жизни. Они не отвечают за свои поступки, они ждут, что за них порешают родители, э, взрослые люди, у которых, он, как я считала, куча заболеваний, думают, что за них порешает поликлиника, социалочка, э, что им не нужно думать про свою старость, плохое правительство, э, муж не дал, э, соседка плохая, там дождь пошел, понимаете? Взрослый человек говорит, а что я могу сделать еще? А как я могу сделать еще? А что будет, когда я не сделаю? А что будет, когда я сделаю? А если я получу э, откат? А если я получу ошибку? Э, а что, это меня остановит? То есть человек как бы внутренний диалог проводит с собой. Так, двигаемся дальше. Вопросов нет. Э, э, слушаем и пишем плюсики и минусики. Я читаю дальше из всех, что у меня есть. Так... Добрый день, мне нужна консультация, я столкнулась с ситуацией в своей жизни, которую самостоятельно не могу решить. Проблема в моих отношениях. Я нахожусь в гражданском браке с мужчиной-мусульманином. Мы собирались пожениться, но недавно я узнала, что у него есть двое детей. Он все время отрывал, как я узнала, а, скрывал, как я узнала, сама пришлось признаться мне, тяжело с этим смириться, но я... Пытаюсь, не получается, плохо мне не, не, плохо мне, не с кем поговорить. Эта борьба с собой продолжается. Уже пять месяцев я понимаю, что сама не справлюсь. А, это тема с мусульманином. Вот сейчас я нахожусь в Египте, и я уже много лет работаю с, с женщинами и с мужчинами со всего мира. Вот сейчас вот непосредственно живу здесь, общаюсь, спрашиваю. Значит, что я вам скажу? В двух словах. Дорогая Оксана, гражданский брак в любом случае, когда вы идете в гражданский брак, неважно, он мусульманин или он христианин, он вашей веры, не вашей, вашей страны сосед, одноклассник, не важно. Вот первый первый важный момент. Первое, если уж вы пошли на то, что идете в гражданский брак, у вас должен быть дедлайн. Четкое понимание, на какое время, цель какая, вы хотите выйти за него замуж. И вы решили вдвоем, мы согласились на то, что вы друг друга проверяете, присматриваетесь, и потом проходит там ну, месяц, два, три, как вы там договоритесь. И если этот месяц прошел, этот период прошел, и у вас нет того, что вы об, об, оба себе прописали в вашей договоренности, тогда вы мирно расходитесь в разные стороны. Это первое, что касается гражданского брака. Почему вообще люди идут в гражданские браки? У нас э, пришло очень много на наше постсоветское пространство. Вот, вот То у нас было все пуританство сплошное, Мы, и секса у нас не было, и, и, и, не, и у нас там было только брак и так далее. А сейчас у нас пошли модные гражданские браки. Женщины очень часто идут в гражданские браки, потому что они не имеют своего внутреннего я. У них есть комплекс неполноценности. Потому под предлогом социального вот этого гражданские браки, они идут, объясняя себя, оправдывая себя, что это нормально. Ну, типа, это социум принимать, гражданский брак. Но на самом деле она хватается, за что попала, потому что у нее комплекс неполноценности. Она недооценивает себя. У нее заниженная самооценка. Она идет на эти отношения не осознавая, что она не принята. И первый попавшийся, который ей погладил по головке, она соскучилась за нежностью, за лаской, и она идет в эти отношения. Особенно мусульмане, от египтяне, они умеют очень хорошо вот Сюси Пуси за ручку взять, все точки подарить, тю-тю-тю-тю-тю, ты моя любовь, ты... и девочки ведутся аж бегом, а потом плачут крокодильными слезами, потом так залипают, потому что Влюбляются-то по-настоящему, и потом трудно вырвать из сердца. Или он женился на египтянке еще раз, и хоть и нормально, он даже тебе, может быть, перед фактом не поставит, у них это нормально. На тебе жениться, неважно, там, даже если настоящий брак, не вот этот там искусственный у них там орфи-брак, так называемый. И он может жениться, а ты не знаешь об этом. И ты согласилась заранее, и поэтому теперь нечего тебе плакать, потому что ты была незрелая. И это, с одной стороны, это нужно понимать и учиться быть готовой, взрослой быть, чтобы идти на такие отношения, с другой стороны, сначала нужно работать с собой и понимать, ага, у них законы какие, от чего ты хочешь, от... он чего от тебя хочет, а можешь ли ты дать, что ты ему, что он хочет, а может ли он тебе дать, что хочешь ты. И вот умом, взрослый ум, включай и думай, а что будет после того, как ты сейчас, а -а -а, любовь, морковь, а дальше что, месяц, два, три, года и что дальше? Поэтому вчера вот я ходила тут в тот маркет, покупала продукты, разговаривала с местными, я общаюсь много, изучаю их. Там тоже есть нормальный, адекватных, образованных много ребят. И я вот слушаю и говорю, и понимаю еще раз, что мы вот тут вот, которые идем на это влюбленные, сами дуры. Вот просто дуры. А да просто четко понимать, что ты хочешь, знать себе цену и понимать, а что будет там через месяц, через два, через три. Нет, мы ведемся на эту любовь, которая у нас не хватает. Мы ведемся на вот это вот недостающее чувство нежности, которое у нас не хватает. И мы ведемся как, лух, как, луж, как лух, лухушки. Так да кто нам доктор? Понимаете? Теперь, а недавно она узнала, что у него есть двое детей. И я узнала сама, и ему пришлось признаться. То есть она допыталась, допытала у него, узнала. И она начала его устраивать скандалы. Я вспомнила эту девушку, она была у меня на консультации. Так вот, чем там дело закончилось. Оказывается, этот мужчина, я писала о ней, статью писала. даже там еще с вами все миссии пробовали разобраться, давали друг другу советы. Значит, он... Они прожили два года, я сейчас вспомнила эту ситуацию. Они прожили два года. Он обеспечивал ее, ее ребенка, у нее есть ребенок, она полностью ни в чем не нуждалась и не работала. И, как она говорила, он не разрешает ей работать, но при этом она не сильно и стремилась, ей так было хорошо. Да, как выяснилось потом в консультации, там была жестокая мама. И она была недолюбленная, там была очень жестокая мама, но мама делала все, что могла, как умела. Тут вопрос отношений, тут надо разбираться отдельно. Так вот, что, оказывается, в этом плане нужно делать? Да, до какого-то момента было хорошо. И тут она узнала, что у него есть двое детей. Как это повлияет на твою жизнь? Он не перестает тебя обеспечивать. Он, он, звал ее замуж и так далее, и так далее. Ее у, уби, удивило и убила вранье, как она говорит. А почему он тебе соврал? Она говорит, выясняла. Потому что он боялся ее потерять. Она бы ему отказала и не было бы отношений. Да, мужчина тоже, с одной стороны, он подросток, с другой стороны, он занимается бизнесом, он в социальном мире он адаптирован, и он достаточно ресурсный. ресурсный. Кстати, очень много людей, мужчин и женщин, которые в реальном мире, в бизнесе, они очень-очень-очень продвинутые, адаптированы, а в их личных отношениях они как дети. Но они эту тему не проработали, ну что теперь делать? И чем дело закончилось? Ну, после консультации она не нашла, не применила... То, что мы с ней проработали. Да, мы нашли причину эту с мамой. Мы проработали, как с ним нужно поговорить, чтобы это было взаимоуважительно и достойно. Но она это не применила. Она устроила ему очередной скандал и получила по фейсу. Что в этих случаях надо делать? Я уже сказала, договариваться, включать мозги помимо сердца и, и всех этих наших эмоций, любовь и так далее. Потому что сегодня есть любовь, а завтра – Дети страдают потом. И неважно, гражданский брак это с мусульманином или с нашим, с любой страны. У вас четкая по-взрослому должна быть договоренность. Хорошо, мы идем в гражданские отношения на такой-то период. А так как мужчина, он рационален, это женщина иррациональна, он более логичен и последователен, то поставив, договорившись по срокам, он уже будет знать, что ага, срок подходит, тут надо что-то принимать решение. У меня даже отдельный курс есть, как... Выйти замуж, как выйти из гражданских отношений, выйти замуж, я уже не помню, как он называется. Вот, там, где я показываю, как можно договориться сразу, даже если вы прожили там полгода, год, и он не женится. Потому что ему все хорошо и так, это уже тема гражданских отношений. Ему не нужна эта, эта любовь, это с браком и так далее. Здесь же речь идет немножко о другом. Так. Психолог, хочу работать на себя, но не хватает сил, нет уверенности, страх неудачи. Хочу работать, построить бизнес в интернет. Наталья, что я вам отвечу? Значит, смотрите: есть у меня программа: Как построить бизнес в интернет? Есть программа коучинг для коучей. Я ее немножко отложила в сторону, потому что сейчас я активно занимаюсь построением бизнеса на путешествиях, потому что там можно быстро, относительно быстро выйти на пассивный доход. И через работу в этом бизнесе я покажу вам, как выстроить бизнес, весь интернет-маркетинг, как, что такое целевая аудитория как оформить внутреннюю внешнюю экспертность, как сделать чат-боты, чтобы они вам искали вашу целевую аудиторию, написание контент-плана и так далее, и так далее. Здесь вот есть у вас такая возможность попасть сейчас ко мне в коучинг, я провожу сейчас двухмесячный коучинг с тем, кто, к тем, кто пришли простроить себя через бизнес на путешествиях, выработать свою уверенность, харизму, увидеть, как это делается через интернет. И там сегодня почти бесплатный вход. Поэтому не знаю, вы сейчас слушаете меня или не слушаете, не знаю. Так, дальше. Дальше. Еще вопросов целой кучи. Сейчас считаю, что вы пишете мне здесь в чате. Как просить измену, если она стала публичной, чувства остались, брак официальный? Посмотрите, как просить измену, если она стала публичной, чувства остались, брак официальный? Так, Значит, просить измену кому? Женщины, женщина хочет просить измену мужу, если... Я правильно поняла ваш вопрос. Прости, как простить измену, если она стала публичной. Да неважно, каким она стала. Смотрите, нет такого понимания, вот сейчас для многих будет разрыв шаблона, нет такого понятия, как измена. Это люди придумали. Люди придумали вот такие шаблоны себе, ограничения. У нас, поймите, по настоящему любить человека — это значит любить даже когда, когда он любит другого. Это высокая любовь. Это про духовность. Это про настоящую любовь. Это с одной стороны. А с другой стороны, с точки зрения обычной психологии, когда вы идете в отношения, вам нужно четко понимать, что отношения вечными никогда не будут. Это придумали, что там браки состоятся на небесах. Да, есть такие браки, когда люди приходят уже там, готовы друг к другу, но это такая единица. Как правило, всем дается вот эта земная жизнь, чтобы мы себя прокачали, проработали. Всем дается эта земная жизнь. Проработали свое я, проработали понимание другого человека, научились коммуницировать, говорить, я хочу, чтобы ты мне там, подарил букет там, белых роз. Там, или подарил мне кольцо. Мало ли, что ты хочешь, а что ты дашь ему взамен? Ты ему дала признание, любовь, внимание, секс, все, что хочет он. Понимаете? Mm -hmm. Поэтому, когда мы вот так вот идем в отношения, и мы думаем, что мы кольцом себя кольцевали, это люди так придумали, потому что по-настоящему любовь, это когда другому, когда ты он в постели спит с другой женщиной, а тебе хорошо, потому что ты этого человека любишь. Это любовь. Но это высоко. Я понимаю, что не каждому. И мне это не так просто, как я тут сейчас вот вам рассказываю. И тем не менее, когда у вас есть такая установка, вы уже по-другому будете реагировать. Дальше. Для того, чтобы мужчина или женщина вам не изменял. Нужно делать, дать все, чтобы человек получил то, что он хочет. Но есть такие особи, это уже социальный мир. Сколько ему не давай, а он бегает. Сколько ей не давай, а она... Это уже внутренняя как бы, проработка, это внутренняя стержень этого человека. Поэтому полезно учиться выбирать мужчин и женщин, договариваться на берегу и быть готовым к тому, что если я узнаю что ты гуляешь это для меня будет означать вот это вот это вот это если ты узнаешь то я это для но многие пары есть знаете как они наоборот разряжаются когда там позволяет друг другу оторваться погулять ура у каждого свои стратегии но я хочу вам сказать, что м -м, просить измену тяжело, когда человек не готов. Если вы так любите, и чувства остались, как вы говорите, вот именно остались, то есть там уже чувства нет, они просто кусочки остались, уже даже вот написано видно. Но если чувства остались, и он хочет, он возвращается, значит, вам нужно просто пойти к специалисту и хорошенечко себя проработать. Вот и все Для того, чтобы договориться э, с ним, потому что я столкнулась сама с изменой, с ревностью, вернее, я столкнулась с ревностью. Я предупредила человека, что я уважаю себя и не, не принимаю никакого, никаких ревностей. Если я иду в отношения, я честна в отношениях. И если мне не будет что-то нравиться, я тебе скажу сама. Если я найду человека, я тебе скажу сама. Если мне что-то не будет устраивать, я тебе об этом честно скажу. И ты мне, пожалуйста, об этом скажи. Никаких походов налево-направо быть не может. И поэтому ты мне доверяешь. И я тебя доверяю безоговорочно. Как только я почувствую, что ты начинаешь мне ревновать, значит, ты меня не уважаешь, раз ты мне не доверяешь. А если меня не уважают, то как я могу общаться и жить с таким человеком, который меня не уважает? То есть об этом нужно просто говорить. Говорить еще раз говорить. Ну, это действительно высокая любовь, когда человек гульнул. Мужчины, если это мужчина гульнул, мужчины такая существо полигамы. Для них любовь к женщине к любимой, к одной женщине, не всегда означает, что если он гульнул налево, то он ту разлюбил. Нет. Даже если бывает, что ему хватает той женщины, он все равно может прыгнуть где-то в гречку. Вот ну, так устроены мужчины. Но высокоморальный мужчина, он не позволит себе высокоморальный мужчина. Но таких, к сожалению, ну, не так много. Ищите таких, которых, которые моральны. Но даже если он и прыгнул куда-то, то это не значит, что... Прям конец света. Наоборот, из этого можно сделать дополнительные себе ресурсы, гарантии, плюшки. Идите на консультацию, расскажу, какие. Вот. Вот, собственно, на этом мы будем заканчивать. Час в эфире, я думаю, этого достаточно. Сейчас еще пять минут, будем заканчивать. Были полезны эти ответы на вопросы? на ваши вопросы. Если да, напишите, насколько. единички до десяти. Если что-то, чего-то не хватило, да задайте вопрос еще. Итак, потеряла сына в 2007 году, испытывая чувство вины, так как всегда относилась к нему очень строго, срывала на нем свое зло. Сейчас называю себя, наказываю себя тем что запрещаю себе радоваться и жить. Это очень лично, в прямом эфире я буду чувствовать себя некомфортно. А, это я задавала вопросы, кто хочет, чтобы я проработала в прямом эфире бесплатно. Не рискну публично говорить о себе, мне стыдно, я плохая мама. Значит, тема мне близка. Многие из вас знают, что я тоже потеряла сына в 2009 году. И это все тоже пережила, тяжело очень это, да. Но первое, что хочу вам сказать, любая утрата тяжело проходит первые полгода. До года, как правило, это стихает. Спасибо большое вам за ваши смайлики в Инстаграм, за ваше участие. Я вам очень благодарна за вашу активность, потому что для меня это важно. Так вот, благодаря тому, что... К нам люди приходят, мы становимся кем-то. Это наши учителя. Родные наши дети, мужья, жены, неважно. Мы, привет, привет, привет. Мы обучаемся. Это наши учителя. Вот, больно нам сделали, хорошо ли нам сделали, это... мы делаем выводы, идем дальше. Не залипаем. В этом смысл развития. И когда я утрату, утрата мамы, папы, сына, это очень больно, это тяжело. Ответы на вопросы, на все темы люди подсоединяются, спрашивают, что за проект. Ответы на вопросы от психолога, психотерапевта, коуча. Так что задавайте вопросы. Отношения, деньги, бизнес, здоровье. На все вопросы отвечу, это мои компетенции. Поэтому, когда у вас пришла утрата, залипать на ней ни в коем случае нельзя. Чувство вины – это самое тяжелое состояние в теле, которое не дает двигаться наверх. Поэтому первое нужно пройти не один раз, я вам скажу, это не так просто. Пройти вот эту проработку прощения себя, прощения его с его стороны зайти, это очень нелегко. Дальше относилась к нему строго, срывала на нем свое зло. Смотрите, он приходил, пришел, приходил в вашу жизнь для того чтобы и себя тоже проработать. Каждый человек оказывается приходит в эту жизнь для того, чтобы обучиться, обучиться, проработать в себе то, что в нем не было в прошлых жизнях. Я как, как человек с академическим образованием раньше во все это туфту -ту не верила. Пока я не нашла научные доказательства, ДНК, которые подтверждают, передается все до пятого поколения, как это передается и так далее. Поэтому каждый приходит в эту жизнь для того, чтобы что-то в себе проработать. И каждый новый приход будет на том этапе э, проработки, до тех пор, когда вот в, этом, в этой жизни вы, вы что-то там себя, не поднимете себя на следующий уровень. И чем выше вы поднимете себя в этой жизни, на этом уровне, тем в лучшую семью вы пойдете, тем больше будет у вас возможностей и ресурсов в новой жизни. Да? Вот Сейчас я все больше и больше слышу и читаю эти подтверждения у авторитетов, научных академиков и так далее. Поэтому этот ваш сын приходил вот для того, чтобы тоже себя проработать. Наверное, он тоже кого-то бил и кому-то относился. Так, у нас закончился эфир в Инстаграме, поэтому мы снова включаем. Поэтому потеря, утрата родных и близких, утрата сына в данном случае это тяжело для матери, знаю. И тем не менее, для того, чтобы вы жили дальше, и вашему ребенку было легче, если вы так о нем печетесь, то ваша задача жить. Продолжать жить на этой земле и давать пользу себе и людям. Поэтому утрата родного ребенка и чувство вины ваш, вам не помогает жить лучше, и вы не помогаете своему ребенку там, ушедшему, в этот мир. По крайней мере, я так прорабатывала свою утрату. И как психолог, психотерапевт, я, мне было тоже тяжело, потому что я живой человек. Поэтому ваша утрата. Это значит, что вам нужно позволять себе жить. И чем больше вы позволяете себе жить и быть счастливой, тем больше ему там будет хорошо. Еще один вопрос, и я буду заканчивать. Я хочу избавиться от блока, что мой новый мужчина в моей жизни будет любить меня, и, э, любить и меня, и моего сына как своего. Это мне не мешает поставить точку отношения с мужем. Это важно для меня осознать сейчас, в новые Знания, действия дожились, а пока быть, действия лежат, ничего не поняла. В общем, человек как-то непонятно написал вопрос, э, смутно. Так. У меня очень сложная ситуация по деньгам, по здоровью, по всем областям. Без работы сейчас, денежные блоки, желание найти свою нишу денежную. Хожу по кругу, постоянно повторяется один и тот же сценарий, нахожу работу, через год начинаются проблемы и приходится увольняться. Потому, потом опять поиски. Что это? Сейчас опять? Это называется сценарий, повторяется. Ты знаешь, это значит, что до тех пор вы, вам будет, вы будете наступать на старые грамли. До тех пор, пока вы не, не найдете причину. Есть некая причина внутри вашего бессознательного в теле, какая-то, в, в памяти. Вот бессознательное это тело. Это в памяти сидит какая-то причина, вы ее, знаете, все, что нами управляет, мы не осознаем. Поэтому нужно осознать, а это работа, понятное дело, не, сами вы это не сделаете. Даже мне уже с опытом более 20 лет в психотерапии, и то я не всегда могу найти причину. Иду к своим коллегам, это нормально, и вам рекомендую э, найти эту причину и убрать ее. Дальше вы убрали эту причину, и дальше что надо сделать? Поставить цель, э, увидеть, чего вы хотите, сколько вы хотите зарабатывать. Дальше, для чего вам эти деньги? Если у вас нет в голове, для чего деньги, то деньги – это, это не сама цель. Деньги приходят для чего-то. Это кто-то задавал вопросы по деньгам. Сложные, а, сложные отношения с деньгами. Вот более детально хотелось бы знать, в чем сложные отношения с деньгами. Что здесь, важно, что здесь важно для себя определить? Смотрите, сложные отношения с деньгами. Вот человек уже пишет про сложные отношения с деньгами. Значит, здесь действительно нужно понять пошагово. Сколько вы хотите, умеете ли вы управлять деньгами, какие у вас есть ресурсы для зарабатывания денег. Что вы можете дать людям такого, за что вам заплатят? Если у вас нет, если у вас есть привычка делать одно и то же, вам за это платят там 300 долларов, к примеру, а вы хотите получать 1000 долларов, значит, вам нужно научиться делать то, за что сегодня мир платит. Все, Это все просто как Божий день. Поэтому люди часто не хотят выходить из норки, не хотят делать новые действия, проходить какие-то страхи, а хотят... Бегают по халявам, запасаются какими-то непонятными действиями и делают их, а потом в итоге хотят, чтобы им дали. Спасибо большое вам, коллега, за вашу поддержку в чате, в Инстаграме. Поэтому для того, чтобы деньги у вас были, у вас должно быть в левом полушарии сколько, а в правом полушарии для чего. Четкая цель, четкие планы и действовать. Регулярно и регулярно. Например, если вы молодой человек или даже не молодой человек или девушка, и вы знаете, что в интернете сегодня множество профессий, которые, за, по которым платят деньги, так обучитесь. Веб-дизайнер. Кто там еще? Копирайтер. Я давала недавно статью в, в Инстаграме, в Фейсбуке, выступала с этим. Полно профессий, которые вам нужно освоить понимая, за что сегодня платят, стать человеком компетентным, за ваши компетенции вам будут платить. Дальше. Научиться управлять деньгами. Есть люди, которые могут получать, им легко приходят деньги, но они их спускают. Значит, есть какой-то внутренний ограничитель, где когда-то кто-то... У меня был было один из случаев, сейчас вспомнила. Очень ресурсный человек, молодая женщина, красивая, умная, зарабатывала там... 300-400 тысяч рублей из России она. И деньги она очень быстро спускала. Она говорит, я не могу понять, почему они у меня спускаются, почему я хочу от них избавиться. Выяснилось, что, когда мы работали в, в Трансе, через работу в Трансе, выяснилось, что она в свое время работала э, в отделе по... Где-то в ФСБ она работала, сейчас не помню, в каком отделе. И был человек, которого она выпустила, под подписку о невыезде, и его убили. Ну, убили те, кто кому было выгодно. И она себя казнила, во сне даже и приходил. Она себя во сне, она себя казнила за то, что... Она считала, что она виновата в том, что его убили. И вот эта тяжесть, она даже не знала, откуда это тянется, эта тяжесть висела. Мы это все, естественно, убрали, вытащили из тела, из подсознательного, и... Пожалуйста, пошли, пошла, пошли дела по-другому, потому что это бессознательно. У кого-то раскулачили папу, дедушку, у кого-то были проблемы с... Украли деньги, у кто-то там еще... Это, это... Потому что нами управлять чего мы не знаем. Это что касается денег. Дальше. Если вы сейчас хотите зарабатывать в интернете, не сидите вы на попе ровно. Ну, много сегодня возможностей. Вот я уже больше, около 10 лет нахожусь в интернете. Вы знаете, как мне было трудно? Да мне и сейчас нелегко. Что-то не сработало, какие-то новые фишки, я тут что-то ковыряюсь, ковыряюсь, но я это делаю, потому что, во-первых, это мне уже интересно, во-вторых, я вижу, скольким людям я могу помочь. Дальше, помимо того, что я сейчас консультирую, проводю коуч, провожу коучинги, разные тренинги, мне это нравится в кайф, потому что, во-первых, у меня это получается, это уже мои компетенции, во-вторых, люди получают результаты, выходят замок, повышают доходы, улучшают здоровье, с болями справляются, я от этого кайфую». Почему я сейчас зашла еще в бизнес на путешествиях? Потому что это возможность через интернет наработать через интернет-технологии, через маркетинг, через чат-бот, партнерскую со программу создать, чтобы люди к вам приходили, и вы вместе, чем больше людей приходит на платформу по этим скидкам, ну, кому интересно, зайдете, я вам расскажу. Тем больше у вас э, денег к вам приходит. Партнерская программа. Есть платформа есть компания, их сейчас много, я выбрала именно эту, расскажу потом, кому интересно. И вы создаете сеть, вы обучаетесь новым действиям, и вы кайфуете, путешествуете, скидки получаете, другим людям помогаете и так далее. Вот. А вы что сидите-то? Можете продолжать работать и бояться, а можно... Научу, покажу, потому что я же на этом собаку села. Вот. Вот. Так, рассказала про измены, рассказала про то, что вы задавали вопросы. Значит, смотрите, в Инстаграме, в шапке профиля, есть форма, где вы можете задать вопросы, на которые я отвечу. Могу в личке, если что-то такое, там, ну, такое что-то. Могу провести очередной эфир, по средам буду проводить эфир, вопросы на ваши, ответы на ваши вопросы. Можете писать их в эту форму которая сейчас в Фейсбуке под этим видео, в Инстаграме, в шапке профиля. И я буду подбирать эти, на все вопросы буду отвечать детально. Итак, что сегодня у нас было полезно. Мы с вами сделали практику здесь и сейчас. Как быть в моменте здесь и сейчас. Как получать от жизни кайф. Как замедляться. Как убрать э, гонку, темп. И брать ресурсы своего бессознательного, делая то, что вы делаете. Кушайте здесь и сейчас в удовольствие. Идете, подумайте, куда вы бегите, куда вы летите, почувствуйте под ногами хруст листьев, снега, как галька под ногами под стопой мягко касается ваших ног. Наберитесь энергии земли, поблагодарите землю, ветер, который вас сейчас развивает ваши волосы. Людей, которые рядом с вами. Поблагодарите себя за то, что вы просто есть. За то, что вы просто это можете делать. Вы идете там несколько минут, зато вы находитесь в трансе. А транс ⁇ это одно из трех биологических состояний. Вы применяете это в жизни регулярно, как взрослый, осознанный человек. Есть вопросы, пишите. Помогу и в отношениях, у кого есть запросы. С, как психотерапевт, со здоровьем, психосоматика, вещи прямые. Психо – это душа, сума, тело. Как в голову пришло, в тело засело, вот там и сыдыть. Вот то, сколько мы не пьем лекарства, пока мы не найдем причину. По бизнесу, пожалуйста, кому интересно, помогу построить бизнес на путешествиях, легко, через чат-боты, расскажу, покажу, в кайф, где жить, наслаждаться. Путешествовать по миру, детям своим передавать, как можно использовать современные ресурсы, которые нам дает мир интернета. Коучи, психологи, консультанты, у кого нет возможности пойти в большую дорогую программу, воспользуйтесь моментом. Приходите сейчас в этот бизнес на путешествиях, я покажу вам, как это делать на этом бизнесе. Вы скопируете и точно так же будете делать для своей профессии, если вы коуч, консультант. Нумеролог, таролог, преподаватель, как угодно. Всех вам благ. Надежда Новосельская, психотерапевт, лайф-коуч была с вами на связи. Пока-пока. Спасибо вам огромное. Лайки, благодарности, подписка на канал, поделиться, приветствоваться.